Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я расскажу, как проектировала детскую для девочки-подростка. Заказчики пришли ко мне уже в процессе ремонта, времени оставалось не так много, и поэтому решили, что концепцию интерьера будем делать в виде коллажа. Дочке заказчиков 9 лет, и поэтому интерьер нужен уже подростковый. Я всегда начинаю с выявлений потребностей клиентов. Я спрашиваю, что они хотят видеть в своем интерьере. Прошу прислать картинки тех интерьеров, которые им нравятся. Все это фиксирую в специальную анкету и всегда держу ее перед глазами. И дальше можно приступать к расстановке мебели. Но прежде чем приступить к расстановке мебели, нужно сделать так называемую схему функционального зонирования. Что это? Мы берем комнату и смотрим, что человек будет в ней делать по зонам. И на основе этого расставляем мебель. Какие зоны в этом проекте? Зона сна, зона хранения, зона учебы и игровая зона. И вот относительно этих зон мы расставляем мебель. Как мы видим на плане, заказчики уже присоединили кладовочку, и поэтому в комнате у нас получается такая гардеробная зона. Я предлагаю поставить такие светлые дверки купе, ну, может быть добавить немного серого в общем, что-то такое нейтральное, чтобы если потом, через несколько лет заказчики хотят сделать ремонт снова, уже не трогать такие затратные вещи. И, может быть, одну створку сделать зеркальную. Если девочка любит танцевать, снимать тиктоки, ей будет это очень актуально. Дальше, диван-кровать. И здесь я предлагаю поставить вот такую узкую консоль, можно сантиметров 10 и это будет такой личный уютный уголочек для девочки. Здесь можно поставить какие-то постеры позитивные, гирлянду положить, телефон. В общем, это у нас такая зона сна, рядом зона хранения, и вот зона учебы вдоль окна. Здесь у нас получается стол и стеллаж. К сожалению, близко к окну мы не можем поставить обязательно. Здесь нужно, чтобы были шторы, ими мы скроем трубы, которые вот здесь идут. И, конечно же, игровая зона, она напротив дивана-кровати, здесь телевизор и стеллаж для игрушек или для каких-то личных вещей девочки. Еще у нас получается вот такое интересное место, это туалетный столик. Мне кажется, любая девочка будет очень рада такому предмету мебели в своем интерьере. Придумать интерьер можно самыми разными способами. Можно вдохновиться какой-то фразой клиента или каким-то его воспоминанием. Можно сделать тематический интерьер, как, например, сейчас мы проектируем комнату для мальчика, который очень любит футбол. И, соответственно, элементы этого вида спорта мы привносим в интерьер. Ну, конечно, стилизованно. Очень часто я отталкиваюсь от тех картинок, которые присылают заказчики. Так было и в этом проекте, когда клиенты в качестве референса по цветовой гамме прислали очень красивую картинку. И вот относительно этих цветов я решила построить весь интерьер. Вот этот референс, который прислала заказчица. И посмотрите, какие здесь Нежные цвета, какой зеленый, какой розовый. И, конечно, они мне очень понравились. и Я пошла на Pinterest, чтобы искать что-то подобное и стала думать, как их можно применить в детской комнате. Мне очень понравились вот эти две картинки. Во-первых, здесь диван. Он мне понравился и по цвету, и по форме. Ну а здесь вот такие элементы, выкрасы на стенах таких прямоугольных форм. И я подумала, что что-то такое можно сделать и в нашем интерьере. В общем, всем вот этим вдохновившись, я решила, что такими интересными прямоугольниками можно оформить стену за спальным местом. Стену, где стоит вот такой диванчик. И как раз мы будем использовать два вот этих цвета, которые очень понравились заказчице на картинке. То есть мы берем один прямоугольник побольше, другой розовый поменьше. И чтобы эту стену сделать немного рельефной, мы добавляем вот такую полочку. Вот как. Здесь заказчица может повесить какие-то красивые, интересные постеры, что-то поставить сюда. На мой взгляд, получается вполне молодежно и уютно. Чтобы поддержать два вот этих акцентных цвета, на другой стене я предлагаю сделать вот такие рейки, чтобы также стена была рельефной. В одном из наших проектов мы красили рейки вот в эти цвета. В этом проекте я предлагаю применить этот же подход и покрасить рейки в наши акцентные цвета и вот в таких разных пропорциях. Вот так с помощью простых решений и интересной цветовой гаммы можно сделать дизайн подростковой комнаты для девочки. Еще больше интересных идей на моем YouTube канале, не забывайте ставить лайки и подписываться, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Если вам понравился такой интерьер и вы хотите сделать его у себя, обязательно делайте, фотографируйте и присылайте мне в директ в инстаграме. Мне будет очень приятно и интересно посмотреть, что же у вас получилось. Заходите в мой телеграм-канал, на мой сайт Стор, где я собираю самые лучшие предметы мебели и декора, представленные в крупнейших интернет-магазинах. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях и обязательно на все отвечу. И до встречи в следующих видео. Всем пока!